Приветствую вас дорогие зрители, гости и подписчики канала Рыбалка с Фениксом И вновь сегодня в эфире наша рубрика Обзор Думаю многие из вас уже видели э, эти наши выпуски И успели заметить, что мы стараемся в них показывать э, вещи только проверенные нами э, Которые мы сами используем Это не реклама Просто жизненный опыт. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – сбор поход. Ну, или не только в поход, а выход на природу, на рыбалку. Основной тематикой этого разговора будет не кратковременный выход, на полчаса, на час прогуляться а выход или на весь день или минимум на сутки в чем же разница прогулки и выхода на природу на достаточно длительное время первое что хочется сказать не забывайте брать с собой вот такое незамысловатое устройство вот такую сидушку, ну в простонародье его называют кто как, или подпопник, или поджопник. В любом случае это вот такой толстый материал с фольгой, ну и резинка, которая удобно либо носить на поясе сразу, или на рюкзаке. Во всяком случае он не дает вам замерзнуть от холодной почвы. Вот, и не даст вам простыть и заболеть Далее Когда вы идете э, В поход Ну или куда-то на природу На какое-то время э, Встает вопрос Встает вопрос о козлах Они меня просто оккупировали Эти козлы Ну вот такая уж особенности э, детской жизни Да, вот у меня ребенок Принес рыбу показал Похвалился, что выловил рыбку. Там. Там выловил рыбку, да? Давай ребятам покажем, какую рыбку выловил. Вот, я тут пишу рубрику обзор. Меня оккупируют козы козлы. Ребенок принес рыбу. Вот. Тут козлы оккупируют. Уйдите козлы. Так вот, <кхм> в каких боевых условиях приходится для вас все записывать. О, кошмар, козлотрясение прям настоящее. Вот, приходится разгонять Так вот При выходе на природу э, Встает вопрос О том, что с собой взять Вопрос о том, что взять э, Неизменно сопряжен э, С объемом тары То есть рюкзака Который вы возьмете с собой а Естественно, можно сказать что Чем больше рюкзак э, Тем больше вещей С собой возьмешь в принципе, с этим трудно не согласиться. Но с другой стороны, чем больше объем, тем больше вещизма, тем больше желания что-то напихать, натрамбовать, тем быстрее вы устаете, натруждаете плечи, спину, ноги, позвоночник. Вот, Поэтому... Я бы вам рекомендовал э, брать рюкзак э, не более 60 э, край 65-70 литров вместимости. А брать с собой только самые необходимые. Вот, например, мой походный рюкзак. Он, конечно, маловат для моих нужд. Не потому что я стараюсь взять побольше жрачки или еще что-то. Нет, у меня пока не было выходов таких-то э, на время более суток там даже сутки обычно не ходил просто это мой рыболовный рюкзак где вот есть несколько боковых карманов вот раз два три боковых кармана и один большой общий карман он с такой вот накидочкой Который закрывает все это дело от дождя или еще что-то есть. есть. Сейчас покажу. Внутренний отсек. Внутренний кармашек на липучках. Куда удобно, допустим, телефон или еще что-то положить. Вот такой вот кармашек, достаточно вместительный. Он идет практически на весь рюкзак. Вот, вот. С такой вот мягенькой подкладочкой он. Так, пытаюсь отогнать козлов. А, вы понимаете, что происходит? У меня в рюкзаке прикормка лежит. Они чуют и просто атакуют меня. Вот. Ну и сам рюкзак стягивается вот на таких веревочках и закрывается клапан. Вот. то есть в кармашке боковые можно разместить.. Те же самые бойлы, ароматизаторы, что-то еще, прикормки, кормушки. значит, У меня в этот рюкзак также укладывается штатив, правда не целиком. Он даже в сложном состоянии немножечко выпирает, но тем не менее мне этого вполне хватает. Далее, смотрите, чтобы рюкзак э, хорошо сидел у вас на спине, э, не бил вас по спине, иначе если вот от долгой, э, когда вы будете долго идти, и рюкзак будет э, болтаясь, сбить вас вот в это место, э, то вы сильно устанете, во-первых, а во-вторых, э, спину набьете себе, и будет достаточно неприятное ощущение вечером или с утра. Далее, рюкзак должен быть э, из такого материала, который не пропускает влагу и достаточно прочный. Это весьма немаловажный фактор. А, что еще? Ну вот мой рюкзак, его сложно назвать э, рюкзаком в классическом понимании. Это больше вещь-мешок, чем рюкзак. Для кратковременных выходов на природу, ну вот на сутки, а, такого вещь-мешка более чем хватит за глаза. А, в свое время я взял его всего лишь на всего за 700 рублей. А, не надо гнаться и покупать рюкзаки там, за 4, 5, 6, 10 тысяч, а, если вы планируете только максимум на сутки ходить. И ходить а, в округе там, 2, 3, 4, ну, максимум 5 километров. А, не стоит слишком сильно тратиться хорошие рюкзаки нужны для длительных походов вот. что еще могу сказать опять таки рюкзак к рюкзаку рознь. одно дело если вы едете в поход на машине вы можете взять достаточно большой рюкзак и расположить тут, там что-то громоздкое вместительное другое дело если вы едете на велосипеде или идете пешком Опять-таки ориентируйтесь по обстановке, по ситуации. Так, далее. Рюкзак для городских условий может быть вообще небольшой и маленький. Просто накинул на спину рюкзачок, закинул туда, ну что там, поуэрбэнк, планшет, бутылку воды. И путешествуй, пожалуйста, там аппарат может закинуть. Сейчас э, очень распространены тактические рюкзаки, то есть э, рюкзаки, которые изначально создавались для нужд армии. Э, в принципе, в большинстве своем они имеют небольшой объем, небольшой литраж, но их назначение несколько другое. Это штурмовые тактические рюкзаки небольшого объема, но которые... Э, э, Имеют возможность крепить на себе большое количество подсумков, то есть дополнительных таких а, кармашков, куда можно дополнительно разместить много чего полезного. А, ну и следует также разделить а, туристические а, трекинговые рюкзаки. А, у них у каждого свое назначение. То есть, опять-таки, следует ориентироваться от ситуации. Если у вас возникнут какие-то вопросы, смело можете мне задавать в комментариях, спрашивать. И я постараюсь ответить на все интересующие вопросы. Вот. А следующий наш выпуск будет посвящен уже тому, как выбрать палатку. Вот такой вот небольшой анонс. А сейчас я с вами прощаюсь. Как всегда, канал Рыбалка с Фениксом. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки. А я постараюсь для вас следующее видео сделать еще более интересным, познавательным и полезным.